Всем добрый день! В данном видео мы продолжим процедуру начатую в предыдущем и э, после подготовки кожи при помощи гальванической дезинкрустации мы можем провести форез. Форезы это процедуры, которые позволяют при помощи различных физических факторов, то есть ультразвука, электрического тока, возможно низкоэнергетического лазера ввести в глубокие слои кожи, то есть на уровень базальной мембраны эпидермиса и даже в дерму, активные вещества, например, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту или какие-то другие активные компоненты, витамин С, миоцинамид и прочее. В данном случае мы выбрали вариант электропорации, то есть это безинъекционная мезотерапия, так эту процедуру еще называют, где воздействие на кожу осуществляется при помощи переменного тока. Вводить мы будем золотой стандарт для проведения безинъекционной мезотропии низкомолекулярную гиалуроновую кислоту э, в виде гелеконцентрата с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И дальше мы э, завершим процедуру, возможно, успокаивающей и увлажняющей маской. Сейчас в летний период очень актуальны гелевые маски, которые имитируют гидрогелевое покрытие. Возьмем маску о а удовольствии для завершения процедуры и нанесем какое-то финальное средство, которое а, данному пациенту лучше всего подойдет. Мы будем использовать аппарат компании Ауупрак p 12 Это монофункциональный аппарат для проведения электропорации или безинъекционной мезотерапии. Здесь достаточно простой интерфейс. С таймером мы устанавливаем время. Интенсивность мы будем увеличивать по ощущениям пациента. По аналогии с воздействием постоянным гальваническим током. Компания-производитель э, не обязывает нас э, пассивный электрод обязательно оборачивать, например, в изолирующий слой какого-то материала, э, можно держать просто в руке, но по опыту я поняла, что лучше обернуть, потому что так э, комфортнее для пациента, потому что по электроде тоже возникают при контакте с кожей какие-то покалывания, возможно, жжения. И полфеточка, она предохраняет кожу. Активный электрод у нас представлен в виде вот такой манипулы. Встречаются на рынке аппараты, в которых есть встроенный контейнер для активного средства уже в электроде. На самом деле и те, и те аппараты имеют право на существование, просто здесь реализованная функция проще и при этом в варианте мы э, наносим активное средство непосредственно на кожу и при необходимости добавляем его в процессе процедуры. Еще хочу сказать, что э, в данном случае используется ток переменный, то есть плюса и минуса как какого или минуса, плюса здесь нет. Э, здесь ток дрейфует от минуса к плюсу, от плюса к минусу, то есть постоянный идет э, дрейф полярности, поэтому здесь э, не важна полярность средств, которые мы наносим на кожу. Здесь другой механизм проникновения веществ в кожу используется. Здесь открываются так называемые микроаквапоры, которые пускают активное средство, если оно имеет небольшую личную молекулу, через мембрану клетки. Открываются они при воздействии электрическим током буквально на микросекунды. И за это время как раз у нас происходит электропарации, то есть э, проникновение активных веществ в глубокие слои эпидермиса и дерму. Перед началом проведения процедуры, напомню, что кожа у нас уже очищена, даже проведена гальваническая дезинкрустация, то есть глубокое очищение кожи, кожа протонизирована, мы наносим активный гель концентрат в данном случае э, с низкомолекулярной филуроновой кислотой. Наносим средним, ну, ближе к тонкому слою, и в процессе процедуры мы будем... Непосредственно из флакончика добавлять по мере необходимости наш активный концентрат. Обрабатывать кожу мы будем в течение 10 минут по массажным линиям. Если мы обрабатываем и зону декольте, и зону шеи, то мы никогда не обрабатываем область щитовидной железы, потому что никакие аппаратные методики в этой области не используется, но низкомолекулярную гиалуроновую кислоту мы нанести туда можем. Противопоказаниями к данной процедуре являются ну, все те же самые противопоказания, что и для других электрометодик, и вообще для аппаратных процедур. То есть это в первую очередь онкология, беременность, хронические э, заболевания в стадии обострения какие-то декомпенсированные, то есть э, проблемы с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной, э, с мочеводящей системой, желудочно-кишечным траком. То есть заболевания аутоиммунные, соединительной ткани заболевания, сахарный диабет декомпенсированный. То есть все те противопоказания, которые мы уже многократно обсудили <связывали> в наших вебинарах, в наших видео, когда речь шла об аппаратных методиках. Кроме того, так как электропорация у нас методика с использованием электрического тока, то важно, чтобы в зоне обработки не было металлических конструкций, то есть не было дентальных имплантов. Не было элементов остеосинтеза, каких-то армирующих нитей, не рассасывающихся, так называемых золотых нитей. И таким образом это все нужно выяснить заранее до того, как вы приняли решение делать пациенту такую процедуру. Мы нанесли гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Я не буду убирать далеко флакончик, потому что непосредственно перед манипулой я буду наносить дополнительное количество. Этого препарата. Всего на процедуру уходит в среднем 5 мл геля концентрата. Этого достаточно для того, чтобы внедрить ее в глубокие слои кожи. По аналогии с воздействием постоянным током здесь тоже мы выставляем интенсивность воздействия по ощущениям пациента до появления легких мурашек и покалывания. Ну, вот, мы поставили интенсивность на пятерочку по ощущениям. Можем в процессе корректировать силу тока. И такими спиралевидными, либо прямыми движениями, в принципе, как при фонофорезе, мы обрабатываем равномерно всю поверхность кожи. Двигаемся по массажным линиям, не растягивая кожу. Если у нас уже, допустим, много препарата израсходовалось, а кожа его очень хорошо поедает, то мы можем взять тоник и смачивать поверхность кожи для того, чтобы у нас манипула лучше скользила. Среди ощущений пациента может быть подергивание мимически мышц не должно быть сильных каких-то сокращений но в некоторых зонах небольшое напряжение мышц это нормально мы обработали всю поверхность кожи завершаем нашу процедуру желательно отключить аппарат и потом все-таки убрать нашу манипулу от кожи и теперь остатки гиалуроновой кислоты мы можем либо например закрыть альгинатной маской и оставить еще на 15-20 минут либо можем снять остатки геля-концентрата с гиалуроновой кислотой, например, ватными дисками с тоником, и положить успокаивающую, увлажняющую, например, гелевую маску, которая актуальна сейчас в летнее время. И мы выберем маску Акваудовольствия для завершения данной процедуры. Так как мы собираемся наносить на завершающем этапе маску с активными компонентами, то остатки геля концентрата, который не внедрился в эпидермис, мы убираем обычной чистой водой. После этого я протру кожу тоником и воспользуюсь маской Акваудовольствия. Протрем кожу тоником. Перед нанесением маски возьму ромашковый тоник из натуральной линейки Дью, маска и готовим кожу к нанесению активной, увлажняющей и улучшающей цвет лица. Гелевой маски. Я специально взяла мини формат этой маски, чтобы его вам показать, и наносим маску Аквудовольт. Важный нюанс: маска Аквудовольт, она наносится достаточно толстым слоем, чтобы она не подсыхала в процессе экспозиции и имитировала собой гидрогелевое покрытие. То есть фактически она лежит на коже как большой гидрогелевый патч. И оставляем на 15-20 минут. Если э, какие-то участки ее будут э, подсыхать, то мы можем увлажнить поверхность маски или при помощи спрея, или кисточкой, любым успокаивающим нейтральным тоником. Маску в конце экспозиции мы снимаем влажным компрессом. Можно, в принципе, если не жалко, тоником пропшикать салфеточку и снимать сразу тоником. Завершаем процедуру нанесением финального средства. В данном случае мы возьмем легкую, легкую эмульсию. Это крем для комбинированной кожи с SPF 15, которым мы закончим нашу процедуру, которая у нас состояла из двух этапов. Подготовка кожи и глубокое очищение при помощи гальванической дезинкрустации и Безнеционная мезотерапия, то есть электропарация, введение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты в глубокие кислоты кожи при помощи переменного тока. Мы закончили э, нашу процедуру безнеционной мезотерапии или Если видео было для вас полезным или интересным, э, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. И э, если у вас есть какие-то вопросы, э, с удовольствием отвечу на них в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. И до новых встреч!